Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Александрович. Я подозреваю мужа в неверности. Нашла факты, которые косвенно это подтверждают. Причем этот факт был почти полгода назад в начале моего обучения. Муж отрицает данный факт, но я теперь не могу доверять ему и не знаю, как строить дальше совместную жизнь, как строить с ним отношения. Мой ответ. Я запуталась сама в себе. Практически этот месяц у меня почему-то был, было внутреннее нехорошее ощущение, что что-то не так в наших отношениях. Причем внешне ничего не было. Это больше мое состояние. Я как будто ждала чего и сама искала факты подтверждения неверности мужа. Вот и, возможно, нашла. Муж сказал, что я сама хочу именно это найти умышленно, уличить его в чем-то. Поэтому так и получается, что все это только в моей голове. И сказал вашей фразой что все не так, как кажется на первый взгляд. А внутри меня одна часть говорит, что все нормально. И где из них ум, а где душа, я не могу понять. Вы ответили на свой вопрос частично тем, что сказали, что вы как бы ожидали вы как бы искали предчувствие и так далее. Понимаете, вы сосредоточились не на том. Хорошо вы сказали, что вы запутались. Вы неверно идете. Вы идете в поисках каких-то фактов, утверждающих ваши отношения или уличающих мужа в неверность. То есть вы хотите получить подтверждение тому или другому. Если есть факт, то тогда один... Одно развитие событий, если нет, то другое. Не теряйте время и силы на это. Не теряйте. От того, что вы найдете, будете искать, найдете еще факт, вам легче не будет. Вы это время используете для своего мощного развития. Этот процесс вам нужно ускорить. Вам нужно как можно глубже. И как можно эффективнее заниматься. Потому что где-то вот это полуфакт. Полуосознание. Полудогадки. Они просто подталкивают вас к еще большему раскрытию. Развитию. Они ускоряют вас, ваш процесс вашего развития. А вы разворачиваетесь и начинаете искать э, подтверждение этим фактам или отрицание и так далее. Вы тратите время, силы, энергии. А вы наоборот. Вы развиваетесь. Будьте радостны, Будьте веселыми. Старайтесь все делать максимально для себя, для мужа и так далее. То есть делайте все. По высшему разряду. Как бы трудно не было. А вы заставьте себя. Вы наверняка имеете определенную волю. Которую можно использовать в данном случае с пользой. Вы знаете. Вот у меня есть очень хороший инструмент. Я его использую в критических ситуациях. Когда оказывается критическая ситуация. И все вокруг говорят, остановись, не ходи. Смотри, как все напряжено, опасно и так далее. Притормози. Может быть, могут быть проблемы. Я в этот момент включаю форсаж. То есть я ускоряю своей жизни. Я начинаю двигаться еще быстрее. Развивать себя еще быстрее. Что-то делать, писать, там прочее. То есть я включаюсь в еще больший масштаб. В еще более активную деятельность. Еще глубже, нежнее взаимодействовать с семьей. Общаюсь с родственниками. То есть я ускоряю свою активность. И именно в направлении развития себя, отношений со всеми и так далее. И все, И я выигрыш. Понимаете? В данном случае для вас вот такой вот совет. Включите форсаж. И как можно быстрее. Становитесь супер-женщинами. И тогда все знаки уйдут. Тогда никто не сможет одолеть вас и занять ваше место рядом с мужем. Понимаете? А если вы будете озираться, искать, бояться, сомневаться, вы будете в плохом состоянии, в плохом настроении, в конце концов, даже если у мужа не будет, сейчас нет никаких вопросов, никаких там а, на стороне увлечений. Ему все это надоест. Ваше состояние, ваши мысли, ваши вопросы, ваши пытки. И он скажет, зачем не такая жизнь? А если вы будете радостны, будете веселы, будете это все пропускать, фильтровать и реагирует только на конкретные вещи, и то реагирует очень мудро, то результат будет другой. Я знаю, как у нас одна студентка, у нее муж бизнесмен, и он, и он действительно гулял. Там даже не было сомнений в этом. Она знала об этом. Но она так себя повела, так жила, активно, самостоятельно, радостно, весело, как его принимала, его любила. Он приходит под утро, она любимая, я тебя так ждала. И он в конце концов обалдел. Помнишь, Наташа, этот случай? И он в конце концов пришел в академию и закончил академию. И эта пара живет счастливо.